порядка 7 тысяч человек, задержанных э, в течение недели. Очень сложно говорить о том, э, сколько на самом деле пропало людей. Но вот цифра ну, где-то 50. Просто любых людей хватали на улице и забирали. Не, ну, независимо от того, какая у них была гражданская позиция. Арестами это тоже очень сложно назвать, потому что то есть и люди не, без опознавательных знаков, не указывая никаких своих э, там, удостоверений, меня просто хватали, везли куда-то, ничего не сообщая, никому никакие права. При задержании меня стали бить, отобрали телефон, вынудили меня сказать пароль. Тебе ставят нож в горло и говорят, подписывай бумагу. Ну, ты подписываешь. Первую ночь мы вообще были не в камере, а просто в гараже. То есть, второй день и ночь мы провели в камере. Которая не была крыши, то есть это просто прогулочный, прогулочный дворик, было 5 на 5 метров, У нас там было 119 человек. И любое движение нужно было согласовывать со, с соседями, когда, когда ты стоишь, да? то есть, не, то, то есть, чтобы руку просто пере, ну, как бы в другую сторону поставить или просто ногу там передвинуть даже не то, что базовые там вещи, чтобы люди могли спать, да, адекватно имели индивидуальное спальное место. Тут вопрос стоял даже э, физического выживания в плане кислорода, потому что его ну просто не могло хватить. Поэтому очень много людей теряли сознание. То есть, и... Еды просто не было, и ее дали только где-то примерно за там не знаю два часа до выхода. Там дали хлеб и и котлеты в большой кастрюле, в которую, с которой все должны были руками брать эти котлеты. Опять же, все должны были пить в одной бутылки связанными руками. У меня были связаны руки сзади. То есть мне нужно было просить кого-нибудь, чтобы кто-нибудь попоил меня. В принципе, три дня без воды. Ну, как бы естественно, что ну, то есть люди будут умирать. И у меня была такая мысль, что в принципе же за это не будет кто-то нести конкретную ответственность, да? Наверное, отличный способ то есть убивать людей. Прямо при мне человек начал падать в обморок и ну, его забрали. Очень много людей находится в больницах в критическом состоянии. Ну и сегодня вот не так давно стало известно о том, что человек скончался в больнице, который получил огнестрельное ранение. Если вас задерживают, не надо даже делать попыток сопротивления, более того, надо попытаться защитить все, ну, как бы те части тела, наиболее важные для жизни, потому что, к сожалению, давать какие-то советы в ситуации правового беспредела очень сложно. Сейчас каждому важно сохранить свою жизнь.